Никита у нас учится в колледже на втором курсе. К сожалению, у нас дополнительные перерывы сейчас получались. Вот на первом курсе он коронавирусом болел, выпал месяц. На втором курсе сейчас то же самое это было. Ну, объективные факторы. Как он занимается? Когда он здоров, он занимается с удовольствием, он любит инструменты, человек способный. Я люблю Ягана Себастьяна Баха больше всего. Ну и, и не только. Хочу научиться на компьютере. Э, ну, хочу развиваться, музыку писать, там сочинять.